Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. Сегодня хочу с вами поделиться тем, что получил вчера на стриме премию Дарвина за самую глупую смерть. Как это было? Смотрите видео до конца. Если вас улыбнуло, оставляйте свои лайки, оставляйте свои подписки. Не забудьте написать в комментариях свою самую глупую смерть. Вам приятного просмотра. Так, у меня здесь вертушку показывает где-то, непонятно. Наверху, что ли? Ох, нифига я ее посадил. А как я ее так посадил? Эй. А, нифига я вертушку посадил. Вы это видели? Это что такое? Серьезно? Эй, эй! А, вылезти не могу! Нет, нет, вылези, пожалуйста, нет! Ну, вот сейчас и меня и выпустят. Чел, взорви вертушку по-братски, только меня не убивай пока, подожди. Что-то застрял я в вертушке. Как это вообще возглавляет? Эх, такая катка была на запись. Это был фокус. Так. Давай, давай, стреляй, стреляй, стреляй по вертушке, стреляй, давай, давай, давай, стреляй, стреляй, я не могу вылезти срочно. Э, Глена, это слишком. Красавчик, чел.